18 января, утро, день. Не очень радостный. По природе. какая то серая, немножко снежок идет. Но дело не в этом. И как бы отрицательные эмоции мне внесло следующее: что я в своем магазинчике, да, заброшенном, никому не нужном, который переоберу до ну какой-нибудь павильон. Нет, не официально. Ну просто помещение есть и я в него хочу цветы вместить полки есть товар убрать разместить цветы на полках так вот я вчера его отапливал была температура вечером скажем в 9 10 часов вечера плюс 21 я закинул туда где-то полен ну, может 5-6 закинул еще угля там жара было много и я как бы думал, ну ладно, прикрыл полностью и ушел. Вы знаете, что бывает, когда дрова до конца не догорели, а то, что идет угарный газ, когда труба закрыта, она идет в помещение. Ну, ну и пусть я-то там не находился, находили цветы, а угарный газ для цветов полезен, углекислый газ им нужен для строения. Вот, и думал, жара хватит, сегодня утром прихожу, на улицу вышел, сколько там было, не так холодно, всего минус 25. Ну ладно, захожу в магазин, там плюс 12, нормально, для цветов плюс 12. Это на передних полках, а на задних полках там было плюс 10, плюс 9. Не везде градусники разложены, ну чуть пониже уровнем, ну плюс 10 даже, ну что это для цветов, да ничего, да короче, топить надо, топить, топить, а, а это дрова. А дрова ни на что взять. И, к слову сказать, вот уже 20 дней, как я выставляю свое видео, ну, с пожеланием, что ли. Ну, кто может, скиньте мне денежку на помощь. Никто, ни рубля. Вот и все. Что такое 100 рублей для вас? Вот лично для вас. Лично для вас это, ну, пачка сигарет. Ну, вы лучше сигареты купите, правильно? Вот. Чем мне скинете. Нормально. А я вообще без денег. Эх, на уровне бомжа только что живу не в кордонных коробках, а где-нибудь на помойке а еще, еще дом имею, с которым меня еще за долги не выгнали наше долбанное государство вот значит, и к слову сказать и новости, слушай, какая новость для меня ну, такая, знаете, новость и для вас тоже должна быть новость Навальный прилетел в Москву из Германии с лечением его арестовали, ну, блин, вчерашнего больного человека арестовали в порту, в аэропорту, и в тюрьму, смешно, я вот вспомнил до этого, Песков как бы говорил, ну, что вы, мы переживаем, мы желаем ему выздоровления, ну, то есть, Навальному, да-да-да-да, так я и поверил, что выздоровления желает, желает, что как ты не сдох, скотина, блин, вы понимаете, что вот тут возникают вопросы. А откуда ФСБ же его арестовал, не полиция? Откуда ФСБ знает, что он летит? Что есть какая-то внутренняя договоренность? Ну, вообще не знаю. А там в Германии в аэропорту тоже ФСБшники работают, германские. И германские ФСБшники нашим ФСБшникам <связывающим> докладывают, что Навальный полетел. Да навряд ли, чтобы они в ФСБшнике в аэропорту-то работали. А аэропортовые работники, а им надо что ли? Нашим ФСБшникам докладывают, что Навальный полетел. Вот. Тут вторая история может быть, что скорее всего, что за Навальным следили. Вот это более правдоподобно. Все звонки прослушивали. И даже перемещения его тоже отслеживали. Что там нет у наших э, резидентов? Есть. Все это прослеживалось, все это снималось на видеокамеру. Я вообще вот одного не, не понял факта, что Навальный из Германии позвонил ФСБшнику, своему отравителю, с ним и поговорил, и ФСБшник рассказал, как это было. Я вот этот не понял когда такая слежка тотальная за Навальным, и как-то все записывается на, ну и докладывается на аудио-видео все записывается, докладывается, как они не прервали эту беседу их милую, вообще не понимаю. Ну хорошо, я так понимаю, что Навальный собрался лететь в Москву. ФСБшника, конечно, прослушка у них, прослушали, нашим доложили. В аэропорту Навальный, конечно, чаю не стал пить, А может, выпил, но там же в Германии. А может, скорее всего, не пил, думает, ну и нахер, два раза судьбу испытывать. Зачем он в Москву летел, неужели он не понимал, что его могут арестовать? Я вообще не понимаю, что ж... тупость на каждом шагу. Вот взять ФСБшников, если ты хочешь отравить, ну кто ж так отравляет, а? А если отравил, неужели ты, придурок, не можешь своей тупой извилиной понять, что самолет может сесть где-нибудь между двух пунктов А и Б? Раз и приземлился, ну неужели вот не доходит? Я думаю, если он Навальный вылетел и летел до конца, ну, думаю, уже все, не откачали. Те были наши. Не откачали. А так он сел посередине, в полуживом состоянии, полубессознательном. Его, кстати, ввели в кому. Вот. Ну и потом улетел в Германию. Да, а тот наши залечили там его. Вот. Так вот, от ФСБшников, да. Тут, тут вообще на каждом шагу. На каждом шагу изъяны. Вот, кстати, вот. По отравлению Навального, значит, а... Не по отравлению, нет, нет. Он прилетел в Москву, его арестовали. Заключили под стражу. В тюрьму он сидит. Не как Васильева, под домашним арецом Не-не-не, его только в тюрьму. А, и... А причина? Нарушение режима. Я не понял журналистов. вот Это уже... Вот смотрите, по ФСБшникам я прошелся, что они тупые, по Навальному прошелся. Ну что ж ты в Москву летишь? Хочешь, чтобы еще тебя отравили? Или чтоб в аэропорту взяли? Неужели нельзя вот предположить, что в аэропорту арестуют? Так же, как Ходорковского в аэропорту арестовали, хотя ему говорили, не возвращайся, Миша, туда, не возвращайся. Он говорит, да я миллиардер, что-то у меня куча юристов. Приземлился, хоп, взяли и в тюрьму. И Навальный, вот что он прилетел в Москву? Хочется, чтобы его траванули, а дальше, ну а почему его в тюрьму, собственно, что хотят? В камеру с коронавирусниками посадить или что? У него, кстати, была уже какая-то аллергия, ну он жаловался, что что-то мне подсунули там, или чем-то камеру траванули, а потом его туда, у него аллергия была. На руках высыпало, еще где-то, не помню. Ну, это не важно. Важно, что отравление это было. У всех нормально, у него там волдыри по, по коже пошли. Вот. Ну, и тут могут что-нибудь в пище подмешать. Нет, не сразу, нет, нет. У нас химики хорошие. Он умрет не сразу, он, ну, через полгода, через год там умрет. Ну, однозначно. Я думаю, за этим... Ну, решили добить, так добить. Я думаю, самый главный его враг, даже не Путин, а Алишеров. Вот. Кстати, он его что-то там на судах хотел затаскать. Что значит миллиардер? У него неограниченные возможности, тем более друг Путина. Кстати, из-за Алишерова-то и посадили Хабаровского губернатора. Вот, потому что хотят делать мост на Сахалин, так же как на, на Украине, в Крым там проложили мост, хотят на Сахалин делать мост. Есть завод, который эти металлоконструкции делает, 50% акций у Алишерова, 50% акций у Фургала. Вот Алишеров подумал, а что 50% ни хрена, это же большие деньги, а давай фругала фургала посажу, а все его акции мне перейдут. Вот, собственно, что и произошло. Политика. Вот, даже не политика, а экономика. Экономика все из-за денег делается. И вот Навальный-то расследование делал в отношении Алишерова насчет его там, как он миллиардером-то стал, и как он живет, и откуда деньги берет. Ну, тот что-то в суд подал на него, я эту историю не отслеживал, мне ну, политика нафиг не нужна, мне просто вот по каждому, там, там что-то услышал, там увидел, чтобы вообще всем этом разбираться, нужно еще больше объема информации раз в сто, и просто сидеть и анализировать, анализировать, анализировать, все это раскладывать по полочкам, друг другом совмещать разные факты, чего вы не можете. Вот смотрите, на ну 100 рублей а, на, за подлода. Да вот э, говорят, да, мы там в 45, это а Германия. Да-не-не, не, ребят, не, не. это не мы, это они. Их уже нету. А вы можете только сидеть у экранов телевизора и тупо лайки ставить вниз. Ну 100 рублей, но главное, слышу, вот смс-ками забрали за два дня 5 миллионов на лечение ребенка. 5 миллионов. А тут прошло 20 дней и ни один не скинул. Я вот хочу спросить, а где Зюганов? Почему он не смотрит мои видео? Ну почему бы и нет, и не посмотреть мои видео Зюганову? Почему бы 100 рублей не скинуть? Зачем там 100 рублей? Сразу 10 тысяч пусть кидает. И вот не один, кто зашел, какие-то особые люди, понимаете? Нормальных людей, наверное, на мой канал не пускают, наверное. Он только хочет зайти, его сразу бак, искусственный интеллект скидывать. Вот, короче, ни одного нормального человека. Ну, правильно, я говорю, что лучше пивка купить, чем на 100 рублей, или сигарет пачку на 100 рублей, чем мне скинуть. Мне нужны деньги для питания, для развития своего ну, цветочного бизнеса, овощного, ну, вообще, чтобы выжить, чтобы хотя бы дожить до пенсии. Вот я доживу до пенсии, будет там 7 там, тысяч, мне сколько значит, 9 назначат, 9 пенсии назначат, не считаю, что это пенсия, я считаю, что пенсия должна быть минимум 30. Вот, назначат пенсии и все, и отвалите мне, знаете, если вам на меня наплевать, ну, мне тоже безразличного. Кто вы, что вы там, лайки вверх, вниз ставьте мне до задницы. Я и думаю, что вообще никто ни рубля не скинет, а приходят на YouTube развлечься. Понимаете? Какие-то малолетки приходят лет по 20, по 30, по 40, а мозгов как у пятилетнего ребенка. Вот действительно. Покупают джипы, ну ездят же люди на джипах. Ну, значит, деньги есть. А сколько джип стоит? Миллион. А чего ж ты, сука, не заходишь на YouTube-канал? Мой. Или все, жалко 100 рублей? Ну да, лучше ж выкурить их. Понимаете? Чем человеку помочь. Ну, человеку вообще не надо помочь. Я вот что думаю. Путин, значит, говорит, да-да-да, нужно развивать искусственный интеллект. А для чего? А вот что интересно, вот, мысль пришла в голову, в новостях передавали сегодня. В Москве за прошлый год по статистике выписали штрафов за нарушение решима, режима режима ну, пандемии или коронавируса, как его там по-научному называть, штрафов на 270 миллионов рублей. Запомните эти цифры. 270 миллионов рублей ободрать хотели наших, наших граждан, наших только москвичей. А посмотрите, сколько городов крупных. Рядом Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток, Хабаровск. Если с каждого города по 100 миллионов так хорошо бюджет наполнится, это уже о чем говорит использование коронавируса в коммерческих целях. Вот смотрите, на масках зарабатывают, да. Ну человек же не хочет. Вот меня сосед зашел в магазин. Опа, без маски. 3000 штраф. Хорошо. Вот наполнение бюджета. И запомните, э, завода не надо строить. А зачем? зачем завода строить, чтобы прибыли Да зачем строить? Даж влаживаться нужно. штрафовал людей, да и все. Так вот, этот искусственный интеллект э, для чего? Ну, тут как бы опять молчит А зачем же вы молчите? Вы скажите, для чего? А я думаю, для этих штрафов. Вот в Москве что, камеры понавешали? Идет человек, опа, за 100 метров дальше от своего дома ушел. Допустим, магазин там за 50 метров, а он за 100 ушел метров. Хе-хе-хе. Опа, штраф. Нормально? Нормально. Вот. Мне только одно непонятно. Ну, хорошо, а если человек одел маску и черные очки? Вот этот интеллект, искусственный интеллект на камерах, он его может как-то отличить? Я что-то очень сомневаюсь, потому что у меня естественный, есть искусственный разум, у меня естественный разум. Причем он такой аналитический, как вы заметили. Это кто дурачок, тот не поймет, в чем анализ. А кто не дурачок, тот, слушая меня, поймет, что да, этот человек умные вещи говорит, и он умнее меня. Я до этого бы не додумался. Так вот. Я, допустим, своим естественным разумом не могу отличить. Допустим, кто-то будет идти за 100 метров, да хоть за 10. Допустим, даже мой знакомый, даже мой родственник, только у него на морде будет Черная маска угольная, ну или белая, коральница. И очки. Вот. Одежду можно любую одеть. А что, искусственный разум знает, в какой вы одежде ходите? Отличить-то невозможно. Это должен человек без маски идти. Ну да. И без очков. И бороду ему не надо приклеивать. И усы. А то искусственный разум-то может не, его не распознать. Так вот, для этих камер, то есть для этого, для этих, вот скажем, искусственный разум, для чего делается? Для того, чтобы подсоединять к видеокамерам и штрафовать людей. Понимаете, ну, как? зачем вообще строить заводы? Можно просто на штрафов экономику делать. Еще Медведев сказал. Ну, не то, что сказал. У него, наверное, как обычно, как, знаете, словесный понос, как пукнул, а потом думает, зачем я пукнул? Ну, это же не культурно. И так у него вот сначала вот говорит, а потом, наверное, думает. А хрен, может, просто говорит, а, и, а после и не думает даже. Так он что сказал? Мы будем поднимать экономику России за счет увеличения штрафов и налогов. Молодец! Как хорошо сказал. И главное, то, что думает, то и сказал. Это о чем говорит? Да что он никакой не политик. Никто вас этому не научит анализу. И как правильно думать. Поэтому смотрите мои видео. Умнее будете. А история такая. В прошлом году очень резонансное такое вот событие произошло. Девочка, Девушка-колясочник, инвалид. Несколько лет не выходившая из дома. Получает штраф. За что? За то, что, видите ли, искусственный интеллект ее там обнаружил где-то гуляющий в парке. И идентифицировал ее. Вот и пришел в автоматическом режиме штраф. Вот. Вы что? Ну, возмутились. То есть, чисто на чувствах. Ну, не надо чувства, не надо. Включайте голову, шевелите извилиной, анализируйте. Понимаете? Как должен делать умный человек, и как вы должны делать. Этому никто не научит. Вот давайте <связь> проанализируем. Вот ей пришел штраф, да? штраф отменили да отменили почему вы думаете потому что во первых она написала заявление что я несколько лет не выхожу из дома какой может быть штраф несколько раз ноль эмоций поэтому она выложила в соцсети и только когда в соцсетях началась эта буча наконец-то дошло до наших судей и они отменили решение только поэтому Запомнили, да? Ну, а теперь пойдем дальше. Вот. Э -э -э Предположим, что такую ситуацию. Скажем, почему колясочник не может оказаться в парке? Я не знаю. Ну, в коляске. Ну и что? Ну, без маски. Ну, без маски. Ну, дальше социальная дистанция своего дома. Что она не может? Кто-нибудь ее не может прокатить в коляске? Ну, вот и штраф. Ну. Вот. Дальше, ну это даже не самое главное. Самое главное, что вот э, по поводу судьи я хочу поднять вопрос. Вот судья, да, сидит. Допустим, вы сидите. Приходит заявление от девушки инвалида, что она там не была, потому что физически она там не может быть. И что? Вы ее штрафуете. но ну, это нормально, а? Это можно сказать, что судья то дебил или дебилка. Что нужно сделать? Однозначно, без всяких обсуждений, уволить на следующий день. С выговором, лишением всех премий и зарплату за последний месяц не уплачивать. Ну, что это такое за безобразие? Ну, так же дело обстоит. Ну, так же. Ну, вот еще сказано, что если искусственный разум определил с долей вероятности 53%, что это вы, значит, вам он выписывает штраф. Ну, вопрос на засыпку этим программистам. 53%, да? Да, Не 52%, нет. Даже не 54%, именно 53%. Ох вы, программисты, блять, сраные, а! А почему не 95 или 99 процентов? Делайте 99, сволочи, вы такие. Ну, еще вопрос. Наше государство хочет в автоматическом режиме наполнять казну. Правильно? Правильно. Когда палец, а палец не ударил, ни копейки, ни рубля не вложил, а денежки капают, сыпятся, сыпятся, сыпятся. Пандемия, это искусственная выдуманная надуманная болезнь как кстати иногда вот проскальзывают все-таки какой-то врач а вроде бы мясников кто такой мясников чего это чего какой-то вернанский или ломоносов там какой-то какой-то мясников непонятно хорошо хоть не баранов а не козлов мясников или мясников как его говорят. случайно у него проскользнул что пандемия коронавируса это обычное респираторное заболевание обычное <смех> смешно что же весь мир так трясется все страны трясутся до конца этого года продлили оформление пенсии дистанционно то есть через сайт госуслуги или непосредственно через сайт пенсионный сайт да это связано в связи с э, пандемией коронавируса. А я, как всегда, критикую, э, это что, так опасно пойти оформить себе пенсию? Это пенсионный фонд или где там здание, вот это кабинет, вот так просто кишит уже этим, этой пандемией? Или что это такое? А в магазин что? Ничего? Ходить нормально? В гастроном какой-нибудь супермаркет? знаете, ну с этой точки зрения, если так уж это опасно ходить себе пенсию в малобезлюдные кабинеты выписывать, то тогда о чем говорить о супермаркетах ну давайте закроем все супермаркеты гипермаркеты почему ну потому что там слишком много народа логично логично больше ничего чего бояться я не знаю почему такой ажиотаж понялся во всем мире действительно вот поверишь в мировой заговор кто-то хочет на этом коронавирусе заработать и Вообще, такое мнение, что он искусственного происхождения. Появился в Китае. И тот врач, который его открыл, он погиб. Ну, просто убили. Да? Чтоб не трепался много. Ну, вот как это понять? Почему? Блин, ну, точно... Что-то темное. Может, он что-то лишнее знал. Действительно, какие-то темные организации за нашей спиной все это делают ну, в темную, да. А кто тебе расскажет что? Кто-то хочет заработать. Так же, как зарабатывали на свинячей чума или что-то такое. Что-то такое было. Короче, приезжает к нам деревня, комиссия с края. Походили, всем выписали предписание уничтожить свиней в связи с этой чумой свинячей. Вот, с заразой. Иначе там большие штрафы. Ну, получается, что? Ну, все уничтожили, что ж не будешь же по 100 тысяч платить. Откуда? Вот. Особенно обидно, когда человек на этом, собственно, не для себя даже там одну держал или две, а штук по 10 там держал, по 20 на продажу этим жил. Это единственный заработок в деревне у него был. Пришлось уничтожить. Вот. А для чего? Ну, для того, чтобы супермаркеты хорошо жили. Китайское мясо завозят нормально, без всяких заразы, да? А своих уничтожить? И потом мне говорили, извиняюсь, свой мы ошиблись. Ну, короче, болезни никакой не было. Ну, так вот. Нормальный ход, да? Я все думаю, что вот эти вот московские люди, которые, наверное, везде по всей России так, не только у нас, понастроили своих супермаркетов и хотят сверхприбыли. Ну, конечно. А мы, как мелкие такие частники, им мешаем в этом. Ну, частный сектор уничтожили. Ну, и все. И руки потирают, денежки считают. Ну, и последнее на сегодня хочу высказать свою точку зрения по поводу того, что на Олимпийских играх в нашей стране запретили использовать флаг и гимн. И вот начинается первая организация Олимпийских игр. Это вообще политический орган? Что налезет в политику? Моя точка зрения э, такая. Э, вот эти все ограничения или санкции, потому что Россия оттяпала от Крым. Ну, захватила. И тут столько вопросов, а почему Украина до сих пор не воюет с Россией, хотя и сменился президент другой. Тот не воевал, Патрушенко, по, по, и Зеленский не воюет. Чего? Я не знаю. Вот. Против захватчиков. Вот. И... Ну, опять же, вот, Олимпийский комитет принял санкции против нас. Хочется сказать, дорогие мои, если вы санкции принимаете, ну, во-первых, санкции не должны принимать. Спорт спортом, политика политикой. Вот, нужно как-то размежевывать. А если принимаете санкции, то нужно принимать конкретно. Вообще запретить российским спортсменам выступать. Вот это санкции. Еще санкции лучше бы было, когда запретить... Торговлю нефтью. То есть, ну просто, мы не покупаем нефть, и все, российскую. Вот это санкция, я понимаю. Это, это все санкции, да это, знаешь, смешно, не санкции. Вот, дальше предложили гимн, ой, гимн, вместо гимна Россия, хотя немножко отступление, это не гимн, это то параша, честное слово, не гимн. Музыка заимствовали Советского Союза. Чего вы заимствовать? Вот слова тоже никакие. Вместо гимна Россия предложили Катюшу. Вот. Ну и флага, естественно, не будет. Ну, смешно. Вот. А вот, а сейчас самое время брали, сказать. Что брали интервью родненой, она сказала, да, это не важно, что там, что там играет. Кстати, по одежде, одежду тоже запретили выходит. Там же может быть написано Россия на футболках. Вот по я что-то ничего не услышал. Или недоработка журналистов, или их недоработка. Я не понял. У меня такой информации нет. Так вот, Роднина сказала, неважно, там музыка играет, не играет, какая там гимн, не гимн, э, футболка, не футболка, там знамя, не знамя, а главное, чтобы мы стояли на пьедестале. Так вот, Ириночка, Роднина, я к тебе хочу сказать, главное, чтобы наша страна вообще отказалась от участия в Олимпиаде. Не такое уж это большое событие. Это во-первых. А во-вторых, я, конечно, против того, что Россия... Ну, считай, просто захватила Захватила Крым, да и все Я против, да И против того, чтобы наши Олимпийцы там выступали Ну, хотите бегать, ну, бегайте в нашей стране Чем она плохая? Или места мало? Вон от Владивостока старт берите и в Москву Или из Москвы до Владивостока И бегите, соревнуйтесь, кто быстрее добежит Спортсменами Вот, вот такая уже уж большая Проблема Профессиональный спорт-то вообще нужно запретить. Там посмотрите, спорт высших достижений это наркота. То есть дают-дают наркотики, потом дают-дают средства, которые эти наркотики выводят и, и так подрассчитывают, чтобы вот буквально вот за день раз и, и, и последняя частица из спортсмена ушла. И он выходит и выдает результаты. Ну, а без, без наркоты высоких результатов не, не добьешься. Вот и все. Ну выступайте на любительском уровне, как у нас. вот Поселок Приезжать с другого поселка, футбольная команда играет, все довольны. В советские времена э, было, что играли, а потом я их видел на э, речке э, купались, ну, подсмывали, там отдыхали, выпивали, все культурно. То есть поиграли, по, побегали, потом немножко выпить, расслабиться. О, вот это вот отдых, а это что? Это ничего. Вот такая моя точка зрения.